продукция компании ФОХОО является самой уникальной в мире аналогов ей этой продукции в мире нет Значит, с чем начнем с того что это во первых продукция состоит из 9 номинований и она является стопроцентно натуральной эта продукция не имеет возрастных ограничений показана людям начиная с первого часа рождения и до глубокой старости далее эта продукция очень эффективно, когда употребляется самостоятельно, и она не теряет своей эффективности при употреблении ее с химическими лекарственными средствами. Более того, она усиливает действие химических лекарственных средств, устраняет или ослабляет побочные действия химических лекарственных средств и улучшает состояние больных. Особенно после, она очень показана, особенно при радиохимиотерапии. И при этом она улучшает состояние больниц после радиохимикатерапии. Далее, эта продукция, эта продук, эти продукты не являются просто ВАДами. Они биоэнерго быстрого действия. Что это означает? Это означает, что положительный эффект после употребления этой продукции наступает очень быстро. От, от одной недели до нескольких недель. Значит, за счет чего происходит такой быстрый эффект положительный? Потому что при потреблении химических лекарственных средств вы, вы можете вообще никогда не получить положительный эффект или получить там незначительный. Этот эффект получается за счет того, что эта продукция сочетает в себе три функции. Функцию очищения, регуляции и восстановления. Далее... Эта продукция, особенность этой продукции также проявляется в том, что она восстанавливает, запускает механизм самооздоровления человека. Мы все при рождении обладаем этим механизмом. Но в результате нашей не очень правильной жизнедеятельности, плохого питания или неправильного, эта функция у нас ослабевает, либо вообще исчезает. Тогда мы начинаем, то тяжело, кто не очень тяжело, но болеть. Далее эта продукция. Ее отличие от всех других видов оздоровительной продукции других компаний проявляется также в том, что она системная и комплексная. Что это означает? Комплексная – это означает, что эта продукция воздействует на организм человека на клеточном уровне. И она содержит в себе абсолютно все необходимые питательные элементы для питания наших клеток. Мы многие просто не знаем о том, что… Чтобы нам, чтобы быть здоровыми, нужно, чтобы наши клетки были здоровыми. А чтобы клетки были здоровыми, они должны получать все, весь максимум необходимых питательных веществ. А мы часто накидаем себя то, что попало, и ходим сытые и здоровые, да? А на самом деле наши клетки не получают необходимых витаминов, микроэлементов, аминокислот и прочего. Так вот эта продукция имеет, содержит в себе абсолютно все необходимые питательные вещества для клеток. Далее, ну и также на ученые доказали дано, что мы болеем часто от того, что наш организм или наши клетки получают необходимых элементов. Например, рак это дефицит селена, ну и других там. Опорно-двигательное рак, дефицит кальция, других элементов, связанных с ним. Системность, в чем проявляется системность? Систем проявляется в том, что мы употребляем эту продукцию по определенной системе или по определенной схеме. Особенность, вернее, мы начинаем потреблять эту продукцию с продуктов, которые действуют на организм щадяще, и, так, ну, слабо и щадяще, скажем так. И переходим дальше к другим продуктам, которые действуют на организм более сильно и более мощно. Далее, каждый из этих продуктов содержит в себе, обладает всеми тремя функциями. Но они условно разделены вот на эти три функции, зависимость от того, какая функция у них преобладает. Но все они обладают всеми-тремя функциями. Далее мы начинаем употреблять. Да, эта продукция продается оздоровительными пакетами. Базовый оздоровительный пакет рассчитан на полгода. Далее мы начинаем употребление нашей продукции с двух продуктов. Чай Лювей Феникс. Значит, его действие. Он очищает все жидкие среды организма, включая межклеточное пространство. Он восстанавливает функции печени, он улучшает пищеварение и усваиваемость пищи, выводит из организма лишние жиры. То есть профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. Далее паста роза. Она содержит в себе живой бифедофактор, который, попадая внутрь нашего организма, увеличивает. Удельный вес полезной микрофлоры. А полезная микрофлора в кишечнике это формирование иммунитета. Далее также улучшает усвоение и усвоение этой пи пищи. Она заживляет слизистую оболочку желудка и кишечника, То есть заживляется трещинки, там, язвочки и все прочее. Показано детям или младенцам с первого часа рождения. Ребенок употребляет, и у него сразу же формируется иммунитет и полезная микрофлоры в кишечнике. Точно так же восстанавливает печень, улучшает деятельность печени, очищает, ну, способствует очищению кишечника, то есть улучшает работу кишечника. В кишечнике формируется 80% иммунитета, а чтобы он формировался, кишечник должен быть чистым. Если кишечник больной, если он плохо перерабатывает пищу, плохо ее эвакуирует, пища гниет, выделяет газы, вредные отравляющие вещества, все это попадает в кровь, оседает на наших этих сосудах и, соответственно, приводит к болезням. поэтому китайцы говорят, что как, называют кишечник дорогой жизни. Дальше мы переходим к следующему продукту. Эликсир Санцин Феникс. Это продукт, вообще его называют продукт номер один, серия чистка Очищает кишечник очищает кровь, очищает весь организм в целом, mm -hmm. не mm -hmm. опустошая его. То есть выводит все грязное, ненужное, вредное, но при этом дает нашим клеткам необходимое им питание. В то время, как мы знаем, что покупаем когда в аптеке какие-то очищающие средства, ну, так всегда говорится о том, что выводит все и полезное, и вредное, но ничего не дает взамен. Значит, В чем его особенность? Он растворяет тромбы, он расслаивает и выводит из организма камни, где бы они ни находились, в каком бы органе они ни находились. Далее, это практически единственный продукт, который помогает поджелудочной железе при ее онкологии и диабете. Исключительно полезен при отправлениях. Далее, следующий продукт – Гаосен Феникс. Питательные постилки Гаосен Феникс. Значит, особенность этого продукта, уникальность этого продукта заключается в том, что он содержит в себе микроцеллюлозу, которая, попадая в наш организм, во много раз увеличивается. И она как губка проходит по всему нашему организму и впитывает в себя все вредное, ядовитое и ненужное. Далее, значит, что она делает? Она выводит из организма лишние вредные жиры и сахара. Она... Полезно людям при трёх, гипер, гипер, гипертония, гипергликемия, гипер, гиперлипемии. Далее, она способствует увлажнению кишечника, улучшает перистальтику кишечника. Она размягчает и способствует выведению каловых камней. А наличие каловых камней в кишечнике говорит о том, что кишечник он вообще не работал. Вообще никак не функционирует, что образовались каловые камни. Это обычно бывает тогда, когда у человека онкология. При онкологии кишечки вообще перестает работать. Далее особенность уникальная особенность также этого продукта заключается в том, что он способствует выведению из организма соли тяжелых металлов. Практически никакой продукт не выводит, особенно химическим. Далее он также растворяет промбы. Почистив в основном внутренние органы кишечника, мы переходим к очищению крови. Уникальный совершенно продукт Сиочин Фу Феникс. За создание этого продукта стал лучший академик получил международную премию, международную Нобелевскую премию. И далее, в чем, как воздействует этот продукт? Он растворяет нити белка фибрина в крови, которые делают нашу кровь густой. И этот же белок фибрин способствует образованию на наших сосудах тромбов. То есть он очищает кровь от, фибри, от белка фибрина, он растворяет тромбы, то есть очищает сосуды. И также имеется вытяжка из косточек зеленого винограда, которая это природный антиоксидант, 50 раз сильнее, чем витамин Е, и 20 раз сильнее, чем витамин С. Он делает наши сосуды прочными и эластичными. То есть у нас нам не грозит тогда ни инсульт, ни инфаркт. Кроме того, он обладает еще другими очень важными действиями. Он выводит канцерогены из крови. Он растворяет белок-фибрин на онкоклетках и делает эти клетки видимыми для клеток киллеров. Он сохраняет коллаген, это основное вещество нашей костной соединительной и суставной ткани. То есть, ну, там еще множество, но это вот самые такие основные. Далее мы переходим но, но к реакции. Начинаем вернее, употребляем при этом два продукта, капсулы линджи феникс и эликсир феникс. Капсулы линджи-феникс еще называют мозговые капсулы. Он улучшает деятельность головного спинного мозга за счет того, что улучшает кровообращение в головном спинном мозге. Это что означает? Это означает, что он наполняет головной, клетки головного спинного мозга очень быстро и очень эффективно необходимо питательными веществами. А это к чему приводит? К тому, что мы становимся более активными, у нас улучшается память, мы меньше устаем. Далее, он регулирует, ну я еще раз повторяю, деятельность головного спинного мозга и центральной нервной системы. Исключительно полезен при болезнях деградации, Альцгеймер, Паркинсон, старческая деменция. При болезнях центральной нервной системы эпилепсия, при детей ДЦП. Далее обладает также антираковым действием. Он ослабевает, как-то сдерживает развитие метастаз. Ну и полезен также для почек, печени, сердца. Далее эликсир Феникс. Это продукт называют иммунитетом. В одной, как, флаконе. В одном флаконе, в одной бутылочке. Иммунитет в одном флаконе, 75% кардицепса. Он восстанавливает абсолютно все системы организма: иммунную, эндокринную, нервную, э, систему кровообращения, бронхолегочную, пищеварительную, мочеполовую. Ну, абсолютно тут все причины, главное, ну, ну какие? Сердечно-сосудистые заболевания, онкологические. Гепатиты С, бронхолебочные, я сказала, да? бронхолебочные заболевания, заболевания опорно-двигательного аппарата, почки, диабеты. То Но ну нет такой болезни, которая бы устояла перед эликсиром Феникс. Точно так же обладает антираковым действием, растворяет нити белка фибрина на онкоклетках, растворяет тромбы. Исключительно полезен при простудах. У нас, вот у нас, так кстати, партнеров. Может быть, не мож, может, не быть какой-нибудь продукт, но эликсир феникс всегда у нас есть. Всегда в холодильнике, Потому что чуть простыл, закапал в нос, закапал в глаза, если нужно, выпил, и на следующий день ты как обычный. Далее эликсир феникс и эликсир. Вот эти капсулы Линжи Феникс исключительно как бы полезны. Мужском бесплодии может Эликсир Феникс, кроме того, полезен при алкоголизме и табакокурении, снижает тягу и вообще ликвидирует эту тягу к табаку, к курению табака и алкоголизму. Далее Эликсир. перейдем к следующему продукту. Эликсир 3 драгоценности феникс. Этот продукт также уникальный, и он.. Что на основе эликсира Феникс, но здесь э, э, кардицепция 80 и плюс он дополнен еще вытяжкой из черных из горных черных муравьев, которые называют черная лошадка. Которые, э, ценность этих муравьев в том, что они очень богаты цинком. Э, Ученые доказали, что если в крови человека есть дефицит цинка, то это является причиной возникновения заболеваний опорно-двигательного аппарата. Этот эликсир называют тяжелой артиллерией против всех хронических заболеваний. Так же, как эликсир Феникс, он восстанавливает абсолютно все системы организма, но в более мощном, более сильном режиме. Все заболевания дыхательной системы, сердечно-сосудистой, гепатиты, диабеты, опорно-двигательный аппараты, артриты, артрозы, ревматизмы – аутоиммунные заболевания, все это подвластно подвластно. Алексейр 3 ну, конечно, сочетается со всеми другими продуктами. Вот аликсир феникс и эликсир 3 -2 они особенно при болезнях дыхательных, в чем их еще как бы важность или актуальная? в том, что они э, растворяют или разжижают слизь и способствуют ее введению из организма. Следующий продукт – это хайцаугай феникс. Это витаминно-минеральный комплекс с жидким кальцием. Уникальность его проявляется в том, что он создан единственным в мире продукт, который создан из глубоководных морских водорослей люцао. Из них выведен ионный кальций, который 100% усваивается организмом. В то как оптичный препараты мы знаем, на 3-5% усваивается, остальное откладывается в костях сосудах, мышцах и так далее. Он содержит в себе абсолютно все необходимые вещества для питания клеток и для усвоения кальция организмом. Но кальций исключительно важен для нашего организма, потому что большинство химических реакций, находящих в нашем организме, приходят при посредстве кальция. При его недостатке организм забирает кальций из наших зубов, из наших костей. Но особенно женщины беременные об этом знают. Многие остаются без зубов после беременности. Показан всем, у кого проблемы как профилактика и при наличии уже заболевания корно двигательного аппарата для детей показан при наличии там рахитов и вообще детям нужен кальций, потому что они растут. Очень полезен для беременных женщин. Почему у нас дети рождаются больными? Потому что мать не давала им необходимого. Количество микро, макро, витаминов и прочих элементов. Показываю при людям, которым за 50, потому что там вот тоже происходит уменьшение костной, мышечной и прочей массы. Ну при всей других заболеваю. Таким образом, вот эти вот 9 продуктов дают абсолютно чудесные и такие вот как бы последствия или результаты, вернее. Я хочу подчеркнуть, что эта продукция, она не лечит болезни, она устраняет саму причину заболевания. Для этой продукции название болезни не имеет никакого значения. Хоть какая у тебя болезнь, она просто устранит причину, которая привела тебя к этому заболеванию.